Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня у нас будет крутой обзор ванной комнаты. Поехали! Итак, друзья, сегодня у нас будет ванная комната, но у нас еще есть санузел, так что следите за информацией. Сегодня только обзор по ванной и скоро будет ждать у вас красивенный санузел. Друзья, наша ванная комната, крупноформатная плитка двух видов, с душевой кабиной, встроенного типа и в данной квартире мы все работы делали полностью под ключ. Вот, так что опять же следите за информацией будет у нас обзор по этой квартире Получилась она очень классная вот э -э, начнем по порядку все стены мы здесь оштукатурили дверной проем немного переносили в сторону вот потолки у нас из гипсокартона точное освещение полотенцесушитель перенесли э -э, на другую стену то есть здесь приходит чтобы было удобно вот и э -э, наша столешница Столешница у нас сделана полностью из плитки. Мастер, если честно, очень постарался, чтобы сделать такую красоту, потому что занял это очень много времени, очень трудоемкий это вообще в целом процесс. Но э, результат, как всегда, оправдывает ожидания. Вот, э, столешница э, с полкой снизу и с накладной раконой. Сантехника, как всегда, кстати, э, итальянская по фоне. Вот, смеситель. Единственная ракина у нас от РАВАК вот, также наблюдая за мной угадайте, чего не хватает в данной ванной комнате и пишите обязательно в комментариях наша кабина туда, туда. Вот. отказались мы от встроенного поддона ну, монолитного из плитки и купили поддон мы из искусственного камня так, находясь в душевой, была реализована у нас вот такая вот перегородочка. Она у нас из гипсокартона, облицована плиткой. И внутри самой ванной комнаты в этой перегородке есть полка, где будет стоять у нас душевые какие-то принадлежности. В большинстве своем наших ремонтов у нас сантехника встроена, но на данном проекте было принято решение поставить смеситель наружного монтажа с хронированной стойкой и небольшим тропическим душем. Также есть вот такая вот леечка, можно будет обмыться. Кстати, очень классная лейка от той же компании по фоне Я часто рассказываю про эти вещи у себя в Инстаграме. У нее есть силиконовые форсунки. Они очень классные, служат для того, что когда образуется камень, вам не нужно сидеть с иголочкой, чистить, а просто одним вот таким вот взмахом в руки весь камень облетает и лейка дальше функционирует полноценно. Итак, друзья, душевая кабина у нас граничит э, вот с таким вот шкафом, он был специально продуман по дизайн-проекту, э, здесь э, шкаф и внутри будет стоять у нас стиральная машина, э, пока у нас здесь только по ниша, поскольку заказчики еще у нас не заехали, вот, но мы задумали таковой, и вот здесь вот будут у нас полки для хранения каких-то там полотенец, либо еще чего-то, вот такой вот э, сверху шкаф, И также можно будет что-либо хранить. Полотенцесушитель у нас 50 на 80 многие часто задают вопрос, какой он должен быть. Я считаю, что минимально должно быть 80 сантиметров Он и по высоте комфортно, скажем так, и функцию свою полноценно выполняет. То есть повесили какие-то полотенца, еще если дополнительно у нас место, где повесить что-либо для сушилки. Также в местах стыковки всей плитки, то есть вот такое под дерево либо же под мрамор, мы всегда проводим в углах примыкание, делаем герменизацию с помощью силикона, так как это выполняет сразу две функции: это и красиво, и э, практично в плане того, что и уборки, и не скапливается никакая грязь, и не затекает вода. Так что берите на вооружение. Друзья, я надеюсь, вам понравился данный видеообзор. Подписывайтесь на канал, следите за нашей информацией. Вот так вот мы будем выпускать еще больше всего полезного и красивого. Всем пока!